Ну правильно, закрывай, да. Чтобы не выдохнулся. Чего у нас получается? Тяжики по центру. Здесь, здесь вот рез с этой стороны. Так, елочку ну тебе подсветить, а потом уйдешь после подсвета сюда посмотришь. Отлично. пуля догнала яблоко. Mm -hmm. Блять, шотный. Mm -hmm. Блять, Ушел, Сейчас попробую. Блять, Сейчас заберу. Добрал. Лис ростик Ростик бортом стоит Так, на горе много-много ребят магазин сюда ко мне видите где я стою пуля тут можно по горе работать и получать Отлично. Отлично, молодцы, унички. Так, на горе много, ребят, преимущественно на горе все. Не пойду. работаю. <с> Так, 4, 4 стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Рома, Рома. Копа стая два нашелся. Давай на Серегу поиграем, Серега может поиграется. Там, Серега, ты готов стрелять? Найсухе Сережка. Ой, Серега, всегда наст готовит, а работать. Всегда готов, страшных несколько. А прошло время время время время выгодят помогите в а их не прошло а рассказал который с тобой все едем ебем а куда? А дождись нашей базы, проезжайте вперед хотя бы надо работать все я шотный. А Давайте его сухую аккуратно, да и все, да и на ранчо, ну, ты... как скажешь. Да это можно Пошли. с фломами? Не пытается убить. Давайте аккуратненько, ребят, подождите, не спешите. спешите. А Похуй, да? Все, поехали, да, поехали. Да, Ланс, вот здесь ты уже. Ланселла убиваете, а этот сверху 26. Ну, класс. в вдруг стрельнул скука. Ну и хер с ним, зато победили.